А -а -а. Неужели новый день? Я обновил свою биту. Бита мэром. Привет, тут какой-то бомж сейчас. Тут бомж тут какой-то бомж. Да пошли Ты ч зайдешь? Это... А, ладно. Я приехала, Это бомбардник вообще. Спида. Это ч за бомжатник <свят> у моего дома? Я а, могу это сломать. Сломаем эту. Так не Ой. надо. Кто? Я тебя сейчас лицо сломаю. Тебе сломай. Вон пошел. Хочешь прикол. Знаешь, Уйдите я отсюда. не знаю. У нас съешь свое это. О. А, кушай. Вот хотя Можешь? бы один хороший человек Во-первых, вот этот... слышь, ты какого-то? У моего дома. А, Во-первых, слышь, у меня осталось 10 рублей, у меня вообще на вокзале. Я это ехал к своей сестре. Ой, какого... ребята, привет! Ой, ребята, привет! Это, это Пари. А, Банджир, Банджир, Да, да чёрт, привет, что круассан. А, Ты в жизни неправильно. А, да, это... ты такой... Ты такой... Я... в жизни неправильно... Так, а, нормально? круассан? Да мы Заходи сюда, здесь круассаны Я yeah. приехать. Да! Олег Мэйжи! Никто, не вечер! Это Это местный торговец, Да, да, да, да. вот, на, вот, Самое. Пустить. А башню, Эф э, Башня, показать здесь а, а, достопримечательности, да Баш Дельфейный поле. <свят> а а Они пошел башки. бы ты на. <свят> а можешь нормально <свят> говорить? <свят> Вы что на русском <свят> говорите? Нет, его? не говорим. Нет, мы говорим на китайском. Это Париж? Да. А, а Это Франция. Какая Франция? Улицы обосраны, обосраны, Бопники гопники валяются это на полу. Мэр Беллия. Ты бесполезный. Я с ним разговариваю, что Я тут все отстраивал. Зача, мама, вижу, мама, тут все, ты чё не вижу, тут всё Ты живу. Ты эльфную видел. Это достопримечательность. Всякая... Нет, не смей этого мать. Это школа вон. Какая школа, бомжать? Свечи. Идеальная школа, а, там, вот там, вон тебе помогу, вон там башня. Бойдем, а я там от них оторваться. там башня. Там башня. башня. Там башня. Там башня. Там башня. Там башня. Там Пицца Там башня. Там башня. Там башня. Там башня. Там я, конечно, понимаю, что... Стоять! На тебе битой вези. по башке. Еще по башке. Сейчас я в тебя биту в кину. На да. Стоять! Я стоять! Тупица! Да, да куда знаю, ты? Сокращай. Потолкни меня. Где вы? А Потолкни что? меня. Как ты тебя знаешь, догнать? Что? Давай, кот вперёд. Так. Да. Ох. Потолкни, давай-давай-давай. Подталкивай меня. Да не его. Не Меня его, подталкивай. Я его в воде хочу донать. Сейчас. Да не так он его. вы? Он сократит, сократит, сократит. я уверен. Да-да-да, сократил. Я его ловлю здесь. Ага, Молодец, подожди. давай. Вот Стоять. Улицы делать бомж, you know? Ты ее you know, not. бомж. It's not not. Я, я разговариваю с вами, Жанна. Ну, Первобытный Слышь ты, буха, юбать на тебя. Мне нужно строить, мне нужно так, это, мне нужно то. Мне нужно это, мне нужно пошел, все. Слушай, ну так пошёл с нашей стороны отсюда. Да ё <связь> меня он бесит. Оторвись <связь> ты от меня, собака, мне нужно. Он самый быстрый. Так, ускорение. Надо ели, так. <связь> так, ну да, как ты лоб меня бесишь. Вы достали вы за меня всю ночь местный президент? Нет, это Бог Айд. Да, и... Я ваш ты новый президент. Создали. В смысле Айд? Угу. А ты можешь какой-нибудь заплатить? А -а -а -а. Подожди. Лука, помоги Ильяну оторвать из рук. Тишина. <свы> да не, да ну подожди, помоги. Ай Тишину устроили. Я я так, так, Нет, так. Вот Кто, Кто у вас тут такой гений? который создает вот такие вещи. А, это обратиться надо к полицейским. Это, это, это, да, да, это Я не знаю, это, что это напоминается. Напоминается, что что напоминается, что напоминается, что напоминается, что напоминается, что напоминается, что напоминается, что Молчать. Вы, кто из вас потерял эту вещичку, молодец. Скажу так, что у вас был идеальный план, чтобы победить меня. Но теперь В моём... на Олимпе. Я пойду Поднимать. сейчас на Олимп. Поднимала. И за... Нет. И Айди. запрещу эту вещь на Олимпе. Нет, она пропадет у всех. Потому что я, как бог, Олимпа, запретил ее. А, а, а, а как теперь бегать? Это, вас... это оружие не работает больше, оно только скорость дает и все. Клевер какой-то. Ну, а если я вас ударю этим оружием? <гонки> то мы сдохнем, ой. Меня спасет сила водки. Я, я, я вообще это... О, это попроп... А сила водки. Полбес. Я в доме этого демонстрации мэра. Попробуй на бомже это. На бомже это попробовать. Я это лично ага. сдавал ручками свиньи. Ты это письменно сказал. А больше него нету. Нет, взял Ты какого? Выметайся а отсюда! Кто, кто, кто, кто, кто, я, вот я когда узнаю, кто потерял, то загляй глаза я, я тебе скажу, на Олимпе он, э, э, Аид запринкнул. А, что вы здесь делаете? А, а что ты тут а, сделаешь? А, а, а, сейчас, а, я, я, подожди. Аид, ты шо? Ой, что я не тебе не сейчас... Это мой Это Сынаида, это Сынаида. Я сейчас тебя... Свалили отсюда. Да, Тупица не могу. Можно сказать, я ходить, ну, бродить по городу, найти вот это вот, кто-то потерять... Я прибить человека, кто потерять это, потому что это нож... Очень собой нож. у меня есть тоже это значит, кор... эм. Вот эм. эту вещь. Ты ничего не видел? Да-да-да. А да, ты... да. вещь, кто? бомж, Ой. улица, терять а, Улица. Я, видимо, вроде... Да, боже. Я пошел. Я не знаю. Был, был, был, был, был, был, был. Ой, а где мой, кстати, эта фигня да, такая? Он, а, он, у него не была бело черная тёмно Тёмно-тёмно-белая. Ой, а у меня нету нового э -э -э Он наполовину негар. А, дай. Это не, не, не, не, не. А а я, что э, Вот ж тоже вот это наплываю. Адриан, помоги мне. Иди нафиг, Я тебя сейчас ножичком перерезать. Да я тебя ножичком перережу. Иди, полетай. Хватит. выпить. Что вы делаете? Да это вот именно. А я люблю отсюда. Адриан, можешь помочь мне Лиану из руки? Бедняга и Настя. Мне нужно, чтобы со мной никто сейчас не ходил, потому что о то гопник, ты меня уже бесит! Бедняга иностранка ушла. Это лучше бесполезно, но ничего теперь не можешь сделать. Люди, а вы кто всегда в море? И. Мы иностранные. А, привет! Привет! Ну, короче, Сны. готовься, сейчас ты попадешь в мир э, мертвых. Ты в мир мертвых. Как ты мог потерять единственное, единственное оружие, которое может убить Бога? Почему так у mm -hmm. Знаешь, когда ты летишь с неба фиг пойми какого? Ну не надо быть таким лохом! Вот почему именно ты заразился этой болезнью, а не я? Mm -hmm. Я не знаю. Ну вот, потому а что потому что, наверное, специально заразил меня. Конечно. Я теперь тебе еще поздравлю. Все, Олег, депрессию ушел. Больше, больше вы не получите ножичек такой силой. Может, топорить бы получили. Мы обсуждали красиво. еще другой план. Я не помню другой план. Мария, а он сказал, помню. в мире, да? Да. Но в Египте-то оно работает. Возможно работает, а возможно мы не работает. договаривались перенести его на... в Египет. Там другие боги, бу значит, там никто ничего не запрещал, правильно? Что если у нас, мы знаешь, мы с тобой вот сейчас болтаем, а мы много чего упускаем. Допустим, может быть, сейчас он там уже убил рай, там получил его всю сон. Ничего не убил. Но надо дождаться. Держи ножичек. Надо дождаться, когда он еще раз придет. Вот... Меня я сейчас работаю над своим собственным индивидуальным планом, над которым никто ник, никто не должен знать. Вот у меня сейчас свой план. На всякий случай, если ваш не сработает, у вас он как всегда не сработает, поэтому мой план еще как пригодится. А это вот, ты новенький? Хочешь? Нет. Какой новенький? новенький? Я как просто есть? сюда зашел Новенький тут. Я не новенький. Ты выходишь. А, тот чел с странным акцентом. Ага, <связывая> <болел> отсюда <связывая> Да бесишь, не, не будь Ты, так, ты хлеб, ртушу, дебил. Да отсюда стой, Адриан, ты знаешь, короче Мне нужен, нужен банку, очень <связывая> очень <просто. связывая> Пошли, тупица Сама эта тупица Короче, вот Что я хотел сказать Олег, где... Ди... Блин ты сейчас, мне сейчас весь план испортил. Ну. No. Я хотела сказать то, что Олег в депрессию ушел, а потом понял то, что. То, что потом думали то, что ты знаешь, кто, что ты делал, Олег. Ладно, весь план мой сломал. Я сейчас возьму Хоминзайца и я справлю тебе это в голове. Я и думаю, Олег ушел в депрессию. Я сейчас пойду возьму комментарий и ситирую этот твой фрагмент тебе из головы. Сатру Возьми в храме павлина, как в тебя мог, и забудешь ты про это. Или отдам этому. На так меня вот, короче, мой работают. гениальный план, мой гениальный план есть, но я тебе не весь его рассказал. Я не буду рассказывать, потому что, ага, в у тебя еще узнаете мои секреты. Да, у меня ничего не втянется, у меня защита. Я, я, ухожу в закат. Почему я тебя не вижу через стекло? Сейчас, сейчас увидишь. Мне нужно... Смотри, стекло! Смотрю. Пока. Я В закат. Ладно, тупица. Давай я сейчас вообще на тебя молнию натравлю. Я натравлю. Блин, а, здесь ты... эти окна защищённые, теперь никак не спуститься. А, вот понятно, его окна все ломает. Все ясно, все ясно. Ой, привет. А, да, привет. Да, к... Нет, глаза покраснели. От компьютера все это... Ты, Ты что чуть в моей вошла? комнате? Я, тут... я крестного своего Ладно. этого бомжа искал. Нету крестного в т ⁇ м моей комнаты. Я по пойду что призывать быстро бога. Что... О, спрошу. боже мой, нет. Добро. Каждый раз, когда я прихожу, все хуже и хуже. Ой, Мне за... кажется, Смотри, у меня скоро меня пуль... температура поднимется. Подождите. Это что за кринж? Подождите, Где мода не и стиль? Знаю, ушла. В Сейчас в моде. А, ию, ты кто такая? Ты О, привет, бомжика. Ай. А, Ай. Вообще, то ах, за ах, все ах, время, ах, пока шо? вы там. Были. Сейчас, давайте, слушайте, глоточек водички. Я в желтом лично, я не знаю. Я. Заткнитесь. Я в Заткнитесь И слушайте меня. Во-первых, ты ты заткнули. Во-первых, какого фига здесь бомжи. Какой он в вашем Ой, городе? сам ты бомж, у меня есть 5100 рублей. Кто? 90 копеек. да. Так шо, как бы, я вообще да, такой не бомж? Да, божечки! Пчела! Я твой волчок тебе сейчас. у меня водки нету. Купи мне водки, пожалуйста. чему я пришла, ваш бомжатник? Я, во-первых, пришла сказать. Пока за ваше время вы тут бомжевали, я стала... мэром... Нью-Йорка. Вот. О, да. нью йорка есть мэр? Да. Болезную да. трой Нью-Йорку или... Короче, да. Можно её как-то перекрасить сначала? Миллион... Перекраситься? О, грёстный это ты. Ладно, я президент. бомж от меня? Президент? Да. Теперь... Президент? Да. Чего? В нью йорк или чего-то там. ша а да, короче, Молчать. да я так. Скинули моя. быстро мне иду. Ну вот, да на тебе семечек покушаем. А, а вот это вот мне надо. Выбирайте меня иду, пожалуйста. Так, слушаем да, дальше. Ты... Угу. Ваша Дайте поездка на... в лагерь mm -hmm. будет. Mm -hmm. Я скоро привезу вам поездку в лагерь. Да. На самолете вам скину. На Какой самолет? Ну, на... это, это не тебе. Не это Но вы-то да. поедете на автобусе, на ну, а я-то. Мне точно нельзя. Да. Во-первых. Сейчас в моде одежда. Сейчас мода Это темно синий темно синий и серый цвет А, а вот, а вот черный, чер, белый Вот, такой вот, вот у тебя Паленка, но модно. Но <Стит> из твоей люблю, одежды я люблю, я люблю, самая модная это шапочка, она темно серая. <Стит> Не хватает шапочка. синего, но твой фингал темно синий, подчеркивает <Стит> твою шапочку, поэтому. <Стит> да, <спасибо. связь> а я, смотри, я и черный, и меланж <связь> серый у меня и синий. Черный, и желтый, и вообще, и... Может, Смотрите, я я? Здесь, здесь. Ну, вот здесь. у тебя Верный. штаники Верный. хорошие, золотые. Да на меня, смотри, дура. на меня ой. дура? Президент. Президент. Хозяйство. Да, еще нам же да, Вот, смотри, я сзади. Ну, сини, напичканный, конечно. Ну, такая, такая одежда тебя была популярна в Одежду, когда ты раз одежду меняла? пока неудачники. Кстати, Фу, я как мэр, ой, мэр, президент этого вашего бомжатника. Пойдемте, покажу. А мы разве живем в Америке? Нет, просто мой город так называется, в котором я президент. Я отдельная. А вы попадаете в этот список бомжатников? Объясняю. Есть, была территория нью-йорк mm -hmm. я протестовала и это стал страной называется нью-йорк вы зовут? нет я баллотировалась президенты ваш город и я уверена тишина то я победила, поэтому пойдем за мной. А вдруг я предлагаю отметить водяры. А вдруг я. Я, вдруг... А вдруг я... я президент, а я... Я а не президент, я президент. Я президент страны. Я президент. Я президент, водки. За мной. куда мы идем? Быстрее иди, ты шу. Президент, они вообще как фигурный. Давайте толкаем ню, ню Смотрите. Что это? <свечес> билет в Турцию, я обязательно... А, -а, -а, -а, -а. а я и а возьму билет в Сочи. У меня денег нет? Я возьму билеты в Турцию, потому что есть одна песня. А Однажды я уехала. <свечес> тусить в а что ты У вас билет а, стоит так. почка? Да. А может мне пожертвуйте? Потому что я цену ставила. Но все а пока неудачники. Не я, я хочу в буржа, посмотри, Я Вы что сюда в Турцию. Денег, дайте. Какую Турцию? Я? Покажи билет. Ну, ну, вот, я люблю, я, Котри, билет. Нет Турция билета, нет, вы не выметайтесь. Билет. А билет, а, выметаемся. Это билет. Вы Ладно, все, пошли. Так, я а вызову охрану, быстро. У меня есть, у меня есть купон, вы нет купонов, я еще не делаю купоны. Выметаемся. Вот билет турции. Давай билет скидывай. У меня тоже билет Турция. Турция. О, так, все, свалили быстро. Так, уходим. Вы не хотите в лагерь? Ну все, хорошо. Будете за лагерь мне платить. 1 миллион. Если сейчас не свалите, будете за лагерь. Один миллион. миллион. Дай денежек, пожалуйста, на бутылку. Так, да я щас куплю вам Турцию целую. Так, мы уезжаем. Турции, все мы помню. Я ухожу от Я дочь миллионера. Этот синенький. У тебя есть номер Бабы Харена? Надо Вы садитесь, туда и все. Садитесь. Я президент Турции вообще-то. Все, поехали. А этих да, ну, вообще про Софили